очередной заброс посмотрим сколько у нас уйдет времени попадание в точку в нужную точку и сразу поклевка и вот он сразу карась <coughs> а так ребята работают профессионалы Их зацепился за камышину, Елки-палки. В общем, привязал вот такую мормышку. Будем пробовать на мормышку теперь ловить. Эх, я, оказывается, еще и удочку собрал. Так, ну-ка, тестируем. Нормально, до конца не утонет. Так, глубина, фиг знает. Фиг знает, фиг знает. так вот тут вот. камышах в этих ловить ветер неудобно сразу клевать будет на мормышку о конечно большая глубина на такой глубине там рыбы нет Оп. ну вот где-то вот будем на вот такой пробовать Тут, тут, фу! карась на полкило и на полтора. Так, похоже, все еще глубина большевато. Хотя может в траву на траву попал, а может нет, а может да. Опа. Я не помню какая у меня там была. Вот так вот все. Вот так вот точно, так даже И под камыш опять туда. Только машину надо вырвать. Вчера пришлось запутываться, отрезаться Понятно, непонятно непонятно а, ну как непонятно травы нацеплял Фу. червяк висит конечно кого я так поймаю никого я так не поймаю какой-то червяк несерьезный взял и соскочил Блин, опять порыв ветра как раз. О, все. Ждем. Вот он. Эх ты паразит. Сейчас я его поймаю. Так. Так вот, вот все, само то. Так вот это еще надо. К машина мне мешает прямо. Да что бы вас, Фу, паразиты! Попробовать будем на одну искусственную малинку. Малинку на всю жизнь, как мне в магазине дяденька сказал. Вот там мой улов. Шесть шесть штуков уже. Ни много ни мало. Вчера в это время у меня штук 20 уже было. Очередной заброс. Посмотрим, сколько у нас уйдет времени. Попадание в точку, в нужную точку и сразу поклевка. И вот он, сразу карась. А <coughs> <coughs> вот так ребята работают профессионалы. Только у меня получается редко. Но главное, чтобы было метко. Вот так вот. Опа! прямо в камыш метка метка вот сразу раз раз раз раз раз раз вот он вот он вот так вот подсачник надо такого рота карася хотел сказать ротана я же по ротану специализируюсь такого карася надо брать подсаком ну что без червячка закинул не попал что ли камыш зацепился ну все на одного искусственного еще думают, сидят там нос воротят сейчас мы их обхитрим и поймаем тогда чтобы они в следующий раз сразу клювали. Вот так вот вот, вот все. Хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп. Вот он готов. Но почему-то слева от куста мельче, чем справа. Но все равно есть. Все равно есть. Но пока ветер стих, пользуемся. Пользуемся моментом. Ворон там с ума сходит, не знаю, слышно, не слышно. Подружка у него опять в гостях. под самый дали под самый камыш все четко сработано но за что-то зацепился на на камышинку положил сейчас вот сюда вот выведем все все где он еще надо вывести тогда вот так вот О, каких-то таких вчера не было, позавчера тоже. Итак... в моем ведерке прибывает вот двухвостка червяками питалась видимо можно на нее попробовать но она противная Поперла! попрла там мне ветер просто не давал. Так, ну что, как ее? Она, наверное, кусучая же. Подцепить-то. Так-то бы. Как-то бы. Эх, не получилось. Мой процесс не удался Ну давай, да Да что бы тебя Вот сейчас отправлю в общем туда живчика и он нам скажет есть там кто или нет это существо непонятно в общем нет поклевочка была была поклевочка Она, похоже, там сдачи им дает. Поэтому они не клюют. Ну, Все, видимо, воды нахлебалась. И сразу поклевок даже нету. О, есть, есть результат и на хвостку Так, ну вот она еще осталась там у меня. Эх, прямо, прямо в камыш бросила. Чувствуем сейчас.